А Каннибальский третий, третий месяц подряд видео выпускает. Мам, мне, мне страшно, блядь. Приветствую вас, господа товарищи, на связи Каннибальский. На всех актуальных платформах уже должен выйти новый Doom. А я из-за своего престарелого компа, который начинает плавиться, стоит только мне поставить на рендер новый видос, буду строить из себя такого алтфага и ворчать, что раньше игры были лучше. Поэтому я решил сделать видео про Doom 1993 года. Потому что в последнее время появляется все больше людей, чье знакомство с этой серией началось с третьей части, а как ни крути... Это классика, блядь! Это знать надо! Но потом я еще раз подумал и решил запилить целую серию роликов про, так сказать, первую святую троицу шутеров. Итак, план таков, в этом видео мы с вами поговорим про оригинальную трилогию первого Doom, затем в остальных видео рассмотрим его дополнение «Твоя плоть поглощена», продолжение в виде Doom 2 и дополнение к нему «Эксперимент Плутония». Потом поговорим о Еретике и всех его продолжениях и ответвлениях и закончим эту серию роликов на видео про Quake. Ну и как я говорил, сегодня у нас классическая трилогия погибели. гибели. Проходить игру мы будем, естественно, на ультранасилии. Почему не в режиме кошмар? Э, знаете, детишки, уровень сложности кошмар Doom 2016 очень сильно отличается от такового в оригинале. Как бы вам объяснить? М -м Джон Кармак всегда считал, что сюжет в играх нужен так же, как в порно. То есть просто для того, чтобы действие началось. Вот смотрите, вот значит у нас пришел сантехник и говорит такой. Здрасте, я сантехник. Кажется, у вас проблемы с трубами. Да, знаете, мои трубы засорились, и мне надо их пробить чем-нибудь большим и толстым. О, об этом не волнуйтесь, у меня есть кое-что с собой вам понравится. А теперь в этой ситуации меняем лысого на думгая. Вместо хера приделываем ему трубашь. Вместо Саш игры у нас значит барон ада, а меж ног у него вместо вареника рода в безмолвную адскую бездну. И вот вам типичные сессии игры в Doom на почти любой сложности. Но в режиме кошмар эта ситуация меняется на эту. Ладно, все, хорош пиздеть, погнали значит. Ангар. Первый уровень. Люди старше 30, у которых был компьютер в середине 90-х, скорее всего знают этот уровень наизусть. Он входил в знакомительную версию игры. Начинаем мы с одним только пистолетом, но это ненадолго. В первой же комнате есть пара зомби с дробовиками. Поздравляю, теперь дробовик есть и у нас. Дробаш из Doom это дедушка дробовиков из современных игр. И он лучше чем 99% всего того, что смогли предложить нам разработчики за все время существования шутеров как жанра. Хорошая убойная мощь, отличный разброс и возможность поражать противников на больших расстояниях. Лучше него только Супер Шатган из Doom 2. Далее в коридорах нам повстречаются импы. Эти черти будут швырять фаерболы, от них довольно просто уклоняться и лучше держаться от импов просто на расстоянии, потому что вблизи они порвут нашу жопу на британский флаг. Первый уровень дум выглядит и играется именно как продающий, он вылезен до идеала. Тут очень хорошо расставлены враги, есть обходные пути, хорошие заигрывания с вертикальностью. И, конечно, именно тут звучит самая известная композиция всей серии. <музыка> Следующий уровень, э, простите, устрожил в дум, я думаю, уши в трубочку сворачиваются. Следующая карта, атомная электростанция. Дум идет по нарастающей. Еще одна хорошая карта, которая продолжает вводить нас в темп игры. Тут есть хорошие открытые места для боя и замкнутые коридоры с зомби. На этом уровне можно отыскать миниган и бензопилу. В конце нас будет поджидать первая ловушка. Это наверное один из самых любимых приемов дум. А знаете кто любит его больше всех? Хм, правильно, Джон Ромеро. И по сути, он один из немногих людей, работавших над официальными картами для Doom, кто умеет его грамотно использовать. Одну из самых знаменитых его ловушек мы рассмотрим в следующем видео. Спойлер, да, я куча баронов ада. Фабрика токсичных отходов. Очень насыщенная карта, на которой мы встречаем двух новых противников. Пинки и Спектр. По сути, это одно и то же. Просто Спектр невидимый. Они могут доставить кучу проблем, особенно если зажмут вас в тесном помещении. Лучшее оружие против них — бензопила. Она станлочит этих противников и по сути на данном этапе игры они не представляют какой-либо проблемы. На этом уровне можно обзавестись ракетницей. Кстати о секретах. Все уровни напичканы огромным количеством секретов. В одних можно пополнить боезапасы здоровья, в других надо быть оружие, которое мы например найдем по игре только спустя несколько уровней, а на некоторых есть проходы на секретные локации, как например вот здесь находится проход на карту военная база. И по сути это первый по-настоящему думовский уровень игры. В центре карты клетка с импами. Вокруг полным-полно врагов, которые лезут отовсюду. Имеются довольно подлые ловушки, которые Ромера так любит. Короче, шикарный уровень. Один из моих любимых и на нем можно неплохо пополнить свой боезапас. Кстати, если просто смотреть на футажи, то кажется, что боевка в Doom крайне примитивна и проста. Нет, ни разу. Все выглядит просто из-за того, что я довольно быстро вспомнил тайминги атак врагов и оружия. Обратите внимание, вот ко мне подбегает Пинки. У меня есть некоторый запас времени, чтобы уклониться от его атаки, так что я вполне спокойно могу например забить его даже голыми руками, если захочу сэкономить патроны. От атак одержимых также довольно просто уклоняться, если запомнить тайминги их атак. Но если вы новичок, то готовьтесь, к концу первого эпизода вы начнете страдать, а в начале третьего ваш анус устремится в атмосферу. Центральный пункт обработки. Первая большая карта в дум и мне очень нравится этот уровень. Он довольно запутанный, но в меру. Он не превращается в какой-то сумасшедший лабиринт. Все карточки от дверей довольно легко найти и они не спрятаны под ковриком у входа в жилище как о демона. Здесь очень много врагов и присутствует несколько довольно необычных ловушек. В одной я даже умудрился умереть. Я могу лучше. И в конце уровня нас опять поджидает схожая ловушка. Правда в этот раз я довольно быстро среагировал и даже сумел в базовую ротацию оружия. какой же кайф распилить противника на части. Да, я, конечно, понимаю, что тут нет такой детализации распила, как, например, в новом Doom. Но, понимаете, есть такая штука, как воображение. Раньше оно рендерило гораздо более охеренные сцены и с такой потрясающей детализацией, что никакой id Tech 666 ее не превзойдет. Вычислительный центр – это лучшая, повторяю, лучшая карта не только первого эпизода, но и всей игры. При ее создании Ромера попытался раскрыть все возможности движка. Здесь и заигрывание с высотами, и возможность увидеть в окна еще не исследованную часть карты, позиционные перестрелки с врагами, коридоры с мерцающим светом, и периодически приходится вслушиваться во все происходящее, чтобы понимать, кто может поджидать тебя за углом. Вообще саунд дизайн Doom это отдельная тема. Мало того что Боб Принц написал просто потрясающий саундтрек к игре, серьезно, многие композиции в современной инструментальной обработке просто ма, конфетка, так разработчики еще постарались придать индивидуальности монстрам при помощи грамотной озвучки. Послушайте. Поэтому в темных коридорах я был всегда на чеку. Да. Иногда дум может и в напряженные моменты, и в скримеры. Вы только гляньте на этот лифт, это, блин, чудо имени Кармака. А вот уровень, который превращал прыщавых мальчишек в брутальных мужиков и давал понюхать жизнь. Бэм, разносите пинки при помощи бочек, идите и пилите их и налево и направо, а в конце уровня… Знакомьтесь, Бароны Ада. Это финальные боссы первого эпизода. Позже по игре они будут встречаться как рядовые враги. Ох, сколько же бойцов полегло на этом уровне. А если учесть то, с каким эффектным звуком они появляются, м -м -м. вы каждый раз будете молиться, что вам это послышалось, когда будете слышать их звуки в коридорах. Все, все, мы прошли первый эпизод. Дальше идут берега Ада. Эпизод номер два. И если вы думаете, что я и дальше буду нахваливать игру, то вы глубоко заблуждаетесь. В последующих двух эпизодах игра начинает косплеить российский рубль и будет рваться на дно, как осяк рыб из концовки в поисках Немо. Хотя начинается все ну, довольно хорошо. Аномалия Деймоса – отличный первый уровень. Хорошо сбалансированный, особенно если учесть, что каждый новый эпизод мы начинаем с одним только пистолетом. Первое знакомство с порталами, довольно веселое. Первое знакомство с демонами тоже довольно весело. Эти ребята способны выдержать довольно много дамага и плюются фаерболами, лучше всего расправляться с ними на расстоянии при помощи ракетницы. Дальше идет хранилище. Хороший уровень, да, слегка запутанный, да, можно было поменьше импов в столь тесных помещениях, но зато здесь раскидано много-много-много бонусов берсерка. Ах да, я совсем забыл рассказать вам про разные типы бонусов и снаряжения в игре. В игре есть 4 типа бонусов. Берсерк увеличивает ваш урон от кассета в 10 раз. Штука, которая реально помогает экономить патроны и позволяет почувствовать себя крутым и отчаянным воином света. Правда, при моем уровне скилле я старался ей особо не злоупотреблять. Можно очень легко лишиться большей части здоровья. Сфера невидимости. Ну, из названия, по-моему, понятно, что она делает персонажа невидимым, но есть один нюанс: враги вас слышат. Да, представьте себе: в игре 1993 года враги ориентируются на слух. Особенно прикольно смотрится эта фича, когда вы идете такой по темным коридорам и сносите башку супостатук с дробаша, и со всех сторон. Сфера здоровья прибавляет к вашему текущему параметру здоровья 100%. И наконец, сфера бессмертия. Охеренная штука. Делает вас абсолютно неуязвимым ко всем типам урона на некоторое время. Также в игре есть несколько типов снаряжения. Очки ночного видения. Тут все понятно, по-моему. Защитный костюм защищает от кислоты, лавы и прочего. Рюкзак в два раза увеличивает максимальный боезапас. Ну и еще пару слов об уровне ангар, в одном из тайников мы встретим новый вид врагов, Эх, это самые страшные, самые опасные противники в игре, Эх, потерянные души. По одному они еще вполне терпимы, но когда собираются толпой, да еще в тесном помещении, то они становятся одной из самых больших проблем. С учетом того, что в этом тайнике я нашел бензопилу, то игра предлагает мне распилить их. Но честно говоря, нахуй эту тактику. А честные, первый странный уровень в игре. А в чем его странность? Ну во-первых, это клетка с какадемонами в начале уровня. Они здесь лишь для того, чтобы бесить меня. Вот по идее их можно вовсе не убивать, придется просто поуклоняться от их фариболов. Но если вы хотите получить 100% килов на уровне, то будьте готовы к дрочу. Еще мне конкретно вот именно на этом уровне не нравится зона смерцающим светом. Я конечно эпилепсии не страдаю, но довольно тяжело комфортно играть, когда ты не можешь нормально разглядеть врагов. И да, я знаю, я хвалил сцену с мерцающим светом из предыдущего эпизода, но там все было сделано немного грамотней. Но зато я на этом уровне нашел плазмоган. Лучшая пушка для борьбы с толпами потерянных душ. Да и вообще очень хороший ствол. Лаборатория Деймоса. Мне этот уровень понравился. У него очень сложная планировка. Да, придется немного побродить, но в меру. Если в прошлом я ругал темноту на уровне, то здесь я могу похвалить затемненные участки. Они органично вплетены и темнота на них не врвеглазная. Уровень с очень приятным визуальным оформлением. Мне нравится. А вот визуальный стиль уровня командный центр мне не нравится. И вообще, уровень, честно говоря, скучный. Мало того, что он довольно однороден и всякие стены из мяса здесь ни к селу, ни к городу, так еще и бои приходится вести в замкнутых пространствах. Да и скучно враги здесь раскиданы, можно сказать просто расфасованные вот так вот не глядя по комнатам. А еще я умудрился здесь попасть на секретный уровень. Крепость тайн. Первая весточка того пиздеца, который будет ждать нас в третьем эпизоде. Смотрите, мы появляемся на уровне. Вокруг нас пять штук баронов ада. Где-то так. Бежим от них в соседний зал. Там толпа как демонов. На первый взгляд уровень сложный, но... Нет, он просто тупой. Все, что нам нужно, это выманить баронов в зал с какодемонами, а потом наворачивать круги вокруг этой своры. Через 5 минут бароны Ада перебьют больше половины какодемонов, а те, в свою очередь, отправят в небытие одного-двух баронов Ада. Потом просто добьем оставшихся. Увлекательнейший геймплей. Ну и в довершении уровня креатив от Синди Питерсона. А, давай, а, а давайте мы на площади 2 на 2 разместим несколько дверей. И только одна открывается без ключа. Ага. Открываем одну, берем ключ от следующей. Открываем ее, берем следующий ключ. И тогда тех пор, пока не откроем выход сначала начала уровня. И я гениален! Залы проклятых. А вот с этим уровнем у меня очень серьезные проблемы. Потому что он, блять, ужасен. Один из худших уровней в игре. Во-первых, он хреново спроектирован. Вначале идем в одну сторону. Жмем переключатель. Нам открывается проход. Идем до следующего переключателя. Открывается проход недалеко от начала уровня. Дальше нам предстоит бродить по туннелям. А еще помните, помните вот этот. Вот? Как классно было плутать в темноте по очестным, да, ведь всем же понравилось, да, скажите. Э, да, а здесь нам придется бродить по темным коридорам почти весь уровень. Да, можно найти очку. Очко ночного видения, блять, можно найти. Да, можно найти очки ночного видения, но, блядь, это не сделает ситуацию лучше. Здесь есть, конечно, прикольная находка в виде фейкового выхода с уровня, которая застала меня врасплох. Ну, в целом, да, уровень сосет. Так, дайте, дайте мне скорее нормальный уровень какой-нибудь, да? О, нерестилище. Лабиринтно подобный уровень, но, знаете, в целом неплохой. Огромное, огромнейшее спасибо Сэнди за то, что дал удовольствие в рукопашку замесить барона ада и кака расположив в соседнем помещении сферы Берсерка и Неуязвимости. Вавилонская башня, леди и джентльмены, представляю вам кибердемон, хороший босс, поединки с которым зачастую заканчивались унылыми ракетными дуэлями, но я подготовился и приберег для него ползмаган. правда он решил наебать меня и спрятался в стартовом убежище и я погиб, вести с ним бой в замкнутых помещениях чистое самоубийство. Вторая попытка более удачна. Так, господа, у нас остался один эпизод и я попрошу удалиться от экрана всех нежных натур, потому что сейчас я буду ругать Дом. После того, как Джон Кармак и Джон Ромеро уволили Тома Холла, потому что он делал говенные уровни, они наняли Сэнди Питерсона и ему пришлось в авральном режиме воплощать в жизнь все наработки, оставшиеся после Тома. Итак, начинается Инферно с карты Адский Замок, и мне вот интересно, кто-нибудь говорил Сэнди, что каждый эпизод игрок начинает с одним пистолетом? Просто сразу в начале уровня нас встречает пара какадемонов, и вы вот только посмотрите блять на эту дрочь! У меня закончились вообще все патроны. И теперь мне приходится в рукопашную разбираться с толпой пинки. Это не сложно, это просто, просто нудно. Это просто... Охуяно. Может быть мне надо было лучше искать тайники, но знаете, я уже немного подустал постоянно жать на пробел. Так, время охуенных историй. Пришел, значит, Сэнди Питерсон, Кармера и Кармаку, и говорит: А давайте, а давайте, а давайте, значит, а давайте мы делаем уровень. Видите, виде, значит, это в виде руки. Очень креативная идея. Просто заебись. Опять очень много врагов и мало патронов. Ладно, тут хоть тайники очевидны. Блять. Блять, это что такое? Нахера так расставлять врагов, это же просто, это же просто пиздец какая халтура. <сؤال> <сؤال> что такое, что это за пиздец? После 10 минут дрочи уровень подходит к концу и... Давайте уже следующий уровень. Вот мне все-таки непонятно. Одна из версий увольнения Тома Холла из It Software... Как я уже говорил ранее, это то, что он делал херовые уровни. Но вот что интересно, уровни, созданные Сэнди в соавторстве с Томом, вполне себе неплохие. Вот взять, к примеру, Пандемоний, очень добротный уровень. Он, не, он, конечно, не дотягивает до уровня из первого эпизода, но точно лучше двух предыдущих. Тут и вертикальность, и дизайн уровня годный, со всеми этими кишками, мясом и анусами с глазами. Вы, кстати, могли заметить, что я играю без Маус Лука. Я решил проходить Дум, как его проходили наши деды, в полутракторном режиме. Интересно, а война трактористов и мышеводов в отношении Дума еще актуальна, а? Кто-нибудь знает, нет? Дом Боли. <rib -2> Типичный Сэнди. Дает бонусы, когда они уже не нужны. Запирает нас в комнате 2 на 2 с мощными монстрами и тупо распихивает пачки врагов по комнатам без какой-либо планировки боя. Опять какая-то хитровыебанная система рычагов, хитровыебанная настолько, что я поначалу думал, что она приведет меня к секрету, а оказывается это стандартный способ продвижения по уровню. Дрочь ради дрочи. Ну и конечно эпопея дебилизма, это участок с дамажащим полом, на котором на каждом шагу раскиданы аптечки. Охуеть блять, неужели Сэнди думал, что это и впрямь хорошая идея. Почему ему никто не отвесил подзатыльник, когда проводили тестовую игру? Единственный светлый момент этого уровня, то что здесь я нашел ОХУЕННО БОЛЬШУЮ ПУШКУ. О да, легенда, мем, пуха которая ввела моду на специальные имбовые пушки, она способна выкосить несколько десятков слабых врагов с одного выстрела. Нечистый собор, о привет еще один скучный уровень игры. Головоломка с порталами просто. просто убивает. Почти все порталы на уровне ведут на середину карты и только один к выходу. И вот. И вот хера просышь, в какой портал шагать. А вот это вот поле порталов ведет в одно место или в несколько? Почему Сэнди так любит дамажущий пол? Почему враги тупо раскиданы пачками по комнатам, а? Ну. ну вот так вот вроде, а? Гора Р. Ай, <с� Attlude> йогу, почему я не смогу я конце Почему, почему чем ближе конец игры, тем хуже становится уровни, а? Игра начиналась просто шикарно, а скатилась блядь, до такого уныния. Есть, значит, форт, в нем вагон и маленькая тележка врагов, вокруг лава, блять. И надо искать ключи и выход, прыгая по порталам опять. Причем следующий уровень, вот по своей сути, он, он такой же. Бегай по полу, который тебя дамажит. Ищи ключи в жопе сатаны и скачи на угад по порталам. Пиздец. Я заголебался на них умирать. Эти уровни несложные. Нет, нет, они, они просто пиздец какие душные. Все, нахуй, нахуй, все. Дайте, давайте, давайте мне финального босса. Арах на с пулеметом. Поебать, блядь пара залпов из BFG, и вопрос решен. Все, все, все. Мы прошли с вами первый дом Вот, вот, вот вам, вот вам миленькая музыка. Слышите? Видите? Вот кролик мы спасли его, а другому оторвали нахуй голову. Все, все, все. Так, ребят, я, конечно, понимаю, что я довольно сильно нахуй сосил. На первый дом Но это не означает, что эта игра мне не нравится На самом деле игра охеренная Просто тот высокий стандарт, который она задает в первом эпизоде К сожалению, он не держится до конца игры Потому что первый эпизод полностью разрабатывал Джон Ромеро а как мы, например, знаем, Джон Ромеро, помимо того, что он дизайнер, он еще в свое время был и программистом. Так что он довольно неплохо понимал особенности движка Doom и мог использовать его на полную катушку при проектировании уровней. А Сэнди, да, ну у него не идеальные уровни, но давайте тоже поймем, у него стояла очень-очень сложная задача довести все незавершенные уровни до их финального состояния. А это, блядь, сделать сложным. Он делал это с кранджеми, со всей хуйной, в экстренном порядке разбирался в коде, в инструментарии. Все, да, давайте поймем и простим, Сэнди. Тем более, что э, в следующем дополнении, насколько я помню, он не делал никаких уровней. Да, в следующем видео мы с вами увидимся и будем проходить ⁇ Твоя плоть поглощена ⁇ Так что давайте до следующего выпуска я вам скажу, что я уже эту игру прошел. И мне надо... мне надо немножко поплакать в подушку. Помните, с вас отписка, дизлайк и пошел нахуй в комментариях. Все, всем удачи, всем пока.